L'aspiration du Sibiris. Вдохновленные Сибирью Чистый природный парфюм Частная коллекция для самых близких Эта история о том, как уникальность ароматов сибирской природы вдохновила двух знаменитых французских парфюмеров La Sibérie, où je rêve d'aller. Elle a euh, une nature vierge et elle m'a beaucoup inspiré parce qu'elle est synonyme euh, en même temps de nature sauvage, euh, d'immensité et euh, très certainement de sérénité. Les parfums, pour moi, c'est créer des émotions. C'est essayer de créer de nouvelles choses et, et des choses originales. Ce parfum est destiné à des personnes de tout genre, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, qui sont assez libres dans leur façon de penser, qui voient loin, qui sont un peu visionnaires. Bon, la parfumerie française est synonyme de raffinement, d'élégance, de qualité. Это что-то свежее, огромное, мощное, необычное. Но это, в конце концов, интересное для и интересное для того, чтобы представить что-то более различные, Первозданная тайга. Свежесть сибирской сосны врывается в знойный лесной букет Раскрывает тайну природной силы. Альхон ⁇ свежее дыхание свободы, легкий ветер на вершине скалы, нагретые солнцем камни, зелень тайги, мягкие древесные ноты. Алтайское лето ⁇ дыхание ветра, свежесть горных озер, нежные лепестки растений, и легкое головокружение высокогорья. Вдохновение Сибири. Сила, энергия, обаяние чистой природы. Parfum, sensed, Выберите свой аромат из новой коллекции «Л'Аспирацион Ду Сибири». Продукт компании Siberian Wellness. Настоящая наука, настоящая природа для людей.